Стартовал второй день третьей российской конференции по медицинской химии. Конференции «Медхим. Россия» проводятся каждые два года в крупных научных, образовательных и культурных центрах Российской Федерации. Основной целью этой международной серии конференций является анализ актуальных разработок, новых подходов и передовых технологий в области медицинской химии и создания лекарств. Медицинская химия как дисциплина соединяет в себе несколько фундаментальных направлений науки, которые и позволяет создавать новые лекарственные средства, сохранять здоровье, продлевать жизнь. последние годы мы довольно активно продвигаемся на рынке новых лекарственных препаратов и открывающийся форум является еще одним подтверждением высокого авторитета наших ученых в российском и мировом научном сообществе. Третья российская конференция по медицинской химии посвящена памяти академика Николая Серафимовича Зефирова. С его именем связано современное развитие отечественной органической и медицинской химии. Он являлся инициатором и руководителем серии российских конференций по медицинской химии. Активно участвовал в подготовке нынешнего форума в Казани. Большой интерес к инновационным разработкам казанских ученых проявляют российские и зарубежные инвесторы. Активно проводит исследования в этой области и Казанский федеральный университет, для которого данный форум станет, с одной стороны, свидетельством признания, а с другой стороны, серьезной проверкой со стороны ведущих российских и зарубежных коллег. Мы всегда рады новому сотрудничеству и готовы поддержать инновационные начинания в сфере разработки лекарственных средств. Научная программа конференции «Медхим Россия 2017 включает в себя пленарные лекции, устные доклады и постерные презентации. Одной из основных задач организаторы видят проведение форума международного уровня, который заинтересует как ученых, так и представителей медицинской индустрии. Университет для нас был всегда особым партнером. Это место, где все наши идеи, все наши разработки, все наши новые приборы всегда... Были, встречались с таким особым пониманием, всегда э, как бы, очень открыто как бы, воспринимались э, учеными. Конференция продлится до 3 октября. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.